Привет, друзья, вот сегодня я хочу показать аппарат, снимающий усталость. Это у меня вода, чистая, талая, насыщенная водородом. А два таза между собой не соединены. Вот электрод идет плюс и минус. Напряжение идет через одну ногу, выходит через другую. При этом катионы водорода проникают в меня. А от меня вытаскивают свободные радикалы. Таким образом организм освобождается от свободных радикалов. Вот. Насыщается водородом. Вот. Анионы гидрокарбонаты э, очищают от тяжелых металлов. Вот. Это у меня как бы э, подключен э, катушка вторичная. Это на, на, 7, на, на 6 метров. Получается 7 вольт. идет через выпрямитель. Конденсатор. Между конденсаторами стоит резистор на 100, 100 Ом. На выходе стоит 2 кОм. Так я получаю 9 вольт через сопротивление 2 кОм то есть можно использовать обычную батарейку но такое подключение дает возможность использовать электрическую сеть вот такое подключение абсолютно безопасное вот сып вот кабель <coughs> подключен к этим двум электродом вот здесь выходит примерно 30 30 вольт много ампера это нержавеющая сталь подключенная через графит то есть это графитовый электрод а вот это древесные угли когда древесные угли замыкаются под водой. Вот. Если они замыкаются под водой, то выделяется водород. Катион водорода. Вот. И именно этот катион водорода проникает в тело. Притягиваемые вот этими электродами, напряжением 9 вольт. Вот. И человеческий организм освобождается от свободных радикалов. Сейчас попробуем выделить водород с помощью этого замыкания древесных углей. Вот это выделяется водород. Это у меня выделяется анион гидрокарбоната и катион водорода. Вот пузырьки, которые выходят, это выходят катионы водорода. А углерод углерод остается под водой потому и называется анион гидрокарбонат вот. то есть э, на этих электродах выходит э, 30 вольт для замыкания древесных углей для получения гидрокарбоната и катиона водорода а вот на этих электродах Выходит 9 вольт через сопротивление 2 кОм. Этот аппарат нужно использовать каждый день, вечером, перед сном, для снятия усталости. Если понравилось, ставьте лайки.